Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Радорас, и я тут подумал, что это мы с вами все про деньги да про деньги. что а других тем нет? Вот и в играх тоже бывает такое, ну, в настольно-ролевых, что нужен какой-то поворот. Ну, видно, что надоело то направление, в котором идет игра, скажем, за столом, или в котором пишется модуль, или выдумывается сеттинг. Ну, знаете, как это? Садишься писать, ну, скажем, сеттинг. Начиная с какой-то идеи, которая вроде как кажется вот довольно рабочей, ну я не знаю, там морской сеттинг только наоборот. Честное слово, сам только что выдумал, и клянусь. Везде вокруг бескрайняя земля, можно даже пустыню там сделать, и в ней вместо островов, у нас же все наоборот, у нас озера будут. Вот вся жизнь в этих озерах, вся цивилизация там, и от одного до другого добираться долго и опасно, и там пустынные пираты и все такое. И вот начинаете вы там писать или чертить, или что вы там, как вам там лучше выдумывается, и ну не получается, ну не выходит каменный цветок, на выходе получается пустыня, типа вот темного солнца, скажем, только без всех красот и радостей темного солнца. И жизнь получается там в оазисах вместо, э, вместо озер, и все это было уже сто пятьсот раз, и пираты... Выходят у вас похожими на байкеров. Есть там Безумного Макса или Кулака Полярной Звезды. Или, ну, очень много уже где это было. И раз все выходят скучными. Хоть на стенку лезь. И получается какие-то сплошные пустынные эльфы, пустынные дворфы, пустынные орки. И так далее. Плохо? Плохо. Как сделать хорошо? Как это исправить? Нужно какое-то вливание извне. Какая-то инъекция странного. Но как эту инъекцию делать правильно? Куда и как знать, что пора уже остановиться? Рад, что вы спросили именно у меня, потому что наука уже знает ответ на этот вопрос, и этим ответом я сегодня с вами делюсь. Отв... Ответ выглядит как наглядная модель под названием «треугольник странности». В его углах находятся различные вещи, которые могут являться целью такой вот инъекции странности, такой «вакцины от скуки». В одном из углов находятся персонажи, герои, действующие лица и прочие там части тела, им противодействующие. Скажем, вот эм, волшебник изумрудного города, все помнят, там если персонажей заменить на Васю и Петю, или даже на абстрактных там медведей и волка, или там зайчика и э, лисичку, кто там у нас в сказках бывает, на кого-то малозаметного, то все схлопнется, вся система схлопнется, все как бы вместо замечательной сказки, которой даже первой ее части, без гениального развития и продолжения Волкова, зачитывается, вот уже фиг знает, какое поколение детей самых разных культур и стран. Вместо этого будет скучная какая-то эпидерсия. попаданцы будут, эти ваши, Вася с Петей, вот кто, унес их ураган в сказочную страну, и они там мыкаются в поисках непонятно чего. Ну, или понятно чего, в классике Попаданской фантастики, вроде Исыкаев, эти Вася Спетия ищут путь назад к себе, назад, в Барнаул Алтайский край. Плоско, избито, безыдейно, невыразительно, бесперспективно. Не впечатляет. А вот когда у нас партия состоит из железного дровосека с целой квентой о том, как его рубил на куски проклятый топор, как его друг ковал ему протезы, и как потихоньку по частям заменил его всего. И с тех пор он ходит в глубочайшей депрессии и мечтает только заполнить внутреннюю пустоту чем-то важным, чем-то, чего у него нет, чего ему не хватает, скажем, сердцем. С одной стороны, ветвистый душесчипательный сюжет, который как бы далеко не у каждого персонажа, извините, в Марвеловских фильмах бывает, а с другой стороны, проблема, Известное, понятная каждому. Нет, не каждого, конечно, рубят топором на куски только за желание жениться, но э, хм, многим обещают. Для тех немногих, кто не может найти в себе совершенно никаких параллелей с железным дровосеком, есть трусливый лев, есть страшила, тоже персонажи с вот такенной квентой и потенциально понятной и близкой нам мотивацией. В случае со свежевыдуманным вот этим вот морским сеттингом наоборот. Возможно, мы эм, играем русалками. Если где-то есть сеттинг о том, как играть русалками, э, то я его не знаю. Расскажите, пожалуйста, в комментах. Но, ну, во всяком случае, как бы закрученный именно вокруг этого. Так как бы в широком смысле, он в черном болоте уже э, русалки 100 лет есть. И э, э, любой другой сеттинг, как бы с водными расами, тоже сюда можно записать. Но в основном э, создатели таких сеттингов, они как-то как, -то, как, -как -то вот как раз-таки боятся заходить в этот угол треугольника странности слишком глубоко. И по большей части получаются у них, ну, скучные эльфы с жабрами. А вот если начать думать, как будут выглядеть пираты пустыни, если это такие вот... Технически оснащенные русалки, ну аналогично просто тому, что обычные пираты это люди на кораблях, которые как бы, без кораблей, они либо тонут совсем, либо они плавают, но очень медленно и беззащитно. И тут надо что-то такое вот выдумать для русалок. Ну сразу навскидку мне ничего не выдумывается, но вы как бы понимаете о чем я. Если в сеттинг вводятся какие-то там трикрины, как гигантские разумные богомолы, или драконорожденные, как гуманоидные драконы, или тифлинги, как социально уместные черти, это все попытки залезть именно в этот угол треугольника странности. Второй угол это мир, в котором разворачиваются события. Это декорации, это сеттинг. Скажем, Весь успех Подземелья и Драконов начинался с чего? С того, что Гайгакс сказал, а давайте в варгеймы играть по фэнтези. С персонажами там ничего такого особенного уж не было. Ну фигурки, ну какие-то там особые правила для них. Что там дракон делает, что колдун, еще чего. Это для военных настольных игр ежедневная рутина, не более того. Но сам факт того, что мы фигурками туды-сюды по столу ерзаем, играя не в Наполеона и не в Чингисхана, а в Дагор Браголлах, в Геда и Коба мы играем, в Конана и Керимшаха, в Гэндальфа, и Куруфин в Ощущения совершенно другие. Если показывать на что-то пальцем из фильмов и не игровых франшиз, ну, не, не, не в основном игровых, то давайте возьмем «Звездные войны». Как бы так, фэнтезиатина фантазиатина ничего особенного. Молодой, смазливый обалдуй, гонимая злопыхателями принцесса, харизматичный прохиндей, мудрый морщинистый старик, грозный злодей в черном плаще, квесты абсолютно такие кандовые, того спасти, это выкрасть, с тем подраться, этим помочь. А вот сеттинг... Уху-ху, настолько развесистые, что сотни и тысячи фанатов по всему миру ежедневно на форумах и прочих платформах рвут друг другу глотки спустя уже страшно, страшно посчитать сколько десятилетий после выхода в свет основной тройки фильмов. Все вот эти вот джедаи, ситхи, клоны, хатты, вуки, забраки, твилейки, световые мечи, корабли размером с дюжину планет, летающие, ну, фактически телепортирующиеся практически мгновенно в любую точку космоса и так далее. На ютубе есть целые каналы, на которых вот каждый день на протяжении лет многих выкладываются видео только про сеттинг звездных войн. Как тебе такое, Илон Масс? Или вот из еще более как бы близкого. Недавно вот я э, глядел на э, вампиров средней полосы. Кто не знает, советую. Замечательная штука. Персонажи там ну, хорошие, ничего не скажу. Особенно тот один, которого играет тот актер, который еще играть умеет. Ну ладно, там не один, там двоих. Просто поколение одно. Но так вообще как бы типажи персонажей узнаваемы и были бы довольно избиты. Ну вот там есть у нас сердитый дед-пенсионер, есть чопорная девушка-следователь, есть тупой подросток, есть охочий до да медсестер-врач, есть толстая тетка из администрации. Чтобы на таких поглядеть, фильм включать не надо. На улицу, блин, выйди и за справкой в налоговую сходи. В пятеро, больше, в, в пятеро более диких даже экспонатов найдешь. Гирляндами целыми. Но здесь... Есть сеттинг с вампирами, с законами, по которыми они сосуществуют с людьми уже, черт знает, сколько лет, веков. И из этого сеттинга уже вытекает все остальное, что делает вампиров средней полосы достойным просмотра шедевра. Что можно ввести в наш сеттинг в такого водного мира наоборот? Да что угодно, взгляните на существующие сеттинги. Вот есть Jammer тут у меня под, под локтем стоит. Там расы самые, самые что ни на есть стандартные. Ну ладно, неоги еще есть. Ну ладно, сколько, сколько там этих самых неоги у них. Но у каждой из этих рас... Есть свой дизайн летучего корабля. И вместе это все собирается совершенно четко иначе странно ощущаемый мир Жульверновщины и Капитана Бладовщины. Но еще вот со всякими там э, осоподобными какими-то кораблями. В равен лофтах разных версий э, вот это вот э, их система с доменами и властителями, с туманами, с особыми правилами. Может раз э, у нас все наоборот, то может какие-то особые правила и властителей доменов мы э, хотим, но не в озеров а как раз между ними. И где-то надо там от одного озера к другому по мосту длинному идти, где-то на корабле лететь, где-то на буйволов скакать. Все в ваших руках. Последний угол треугольника странности это действие. То есть то, чем заняты персонажи, что они делают, пока, они, пока нам их показывают, если это фильм, или пока мы читаем книгу, если это книга, или пока мы вот сидим и играли, играем свои роли за столом. Как я уже много раз упоминал, геймплей, или то, чем игроки заняты за игровым столом, это очень важная деталь любой ролевой игры. Возможно, самая ключевая и, возможно, самая важная. Ну вот, опять-таки, только что мы Spelljammer обсуждали. Ничего такого уж э, странного там мы не делаем. Ну, летаем туда-сюда, исследуем, где там что растет, ну... Плюс-минус этим мы заняты в любом другом фэнтезийном сеттинге тоже. Немного побродить вокруг, поисследовать на людей, поглядеть себя, показать. Без... Да без этого никак. Но в играх более далеких от Дыныды странностей в этом глупо больше, Скажем, вот паранойя есть, в которой сеттинг как бы он может меняться на глазах. Иногда даже с нарушением четвертой стены, то есть как бы смесью мета-игры и игры. И даже смерть персонажа там мало что означает. Но именно из-за этого, из-за того, что ни на что положиться нельзя и ни на кого, и из-за того, что легче пожертвовать собой, чем понадеяться на кого-то другого, это странность в действиях. И игра течет совершенно иначе. Динамика совершенно другая. Игры, скажем, по сыщику совершенно иначе построены. Никакой тебе зачистки подземелья и сплошные ловушки и головоломки. И дальше там как бы только хлещи, если вы понимаете о чем я. Из фильмов э, классическим образцом странности в действиях и только в действиях считается Монти Пайтон. Там король Артур, как бы есть, прочие рыцари, там Святой Грааль, Англия, все просто, все близко. Но чем они заняты и что происходит с ними, это весьма нелегко так вот фразой, полуфразой вам вот так вот взять и описать. Так вот, самая главная мысль выпуска. Треугольник вот этот вот странности, он диктует нам, что если все его углы будут пустовать, то будет плохо, будет скучно. Если один из углов, тщательно вами выбранный, имеет грамотное, сочное наполнение, то есть если у вашей игры, вашего сеттинга, модуля, сюжета какой-то отдельно взятой сессии есть фокус либо на персонажах, либо на декорациях, либо на действиях. И в этом фокусе что-то вот такое вот неожиданное, нетипичное происходит. Субверсия какая-то, инверсия или еще что-нибудь такое. То у вас все хорошо. Если у вас забиты два угла то надо действовать крайне осторожно и сотню раз подумать, так ли вам это надо. Потому что есть возможность вызвать не любопытство, а вместо любопытства отчуждение. Скажем, вот э, э, планшафт, самый первый пример, который сразу приходит на, э, на ум, потому что э, ну, думается так на первый взгляд, что там э, все улы забиты. Вот планшафт у меня, ну одна из версий стоит. Скажем, там есть эм, особые расы, ну, бариавр, там, скажем, тифлинги какие-нибудь, там, гитиянки, гидзираи и так далее. И там есть фракции, которые задают, ну, хотя бы иногда, но задают действия, доступные персонажам или выбираемые ими. Но это все последствия сеттинга, который постулирует как видовое разнообразие, так и группировку по философским взглядам. Основное здесь все-таки с этим Хорошие, популярные, коммерчески успешные продукты, книги, фильмы, видеоигры, ролевые игры, имеют сильную тенденцию напирать только на один угол из треугольника странности. Но все-таки на какой-то напирать. Если делать два или сохрани на стоквель все три угла, то будет получаться артхаус, нишевый. Вместо волшебника изумрудного города будет у нас Алиса в Зазеркалье. Вместо Монти Пайтона будет Киндза-Дза. Вместо Звездных войн возвращенные волками. А вместо Забытых королевств Текумель. Продукты очень нишевые. Клиентов которым искать и искать. И даже они в больших количествах такое не тянут. Хотите все равно пытаться? Дерзайте. Мое дело просто поставить на вид это. С вами был Радагаст, если понравилось, увидимся еще. Да, чуть не забыл, идея треугольника вот этого изначально не моя. Ее описывает известный игродел Скотт Роджерс в своей книге Level Up. Учебник это такой по геймдизайну 2014, если не путаю, года. Ссылку дам в описании.